Всем привет, меня зовут Александр Байков, я занимаюсь акваскейпингом около пяти лет, я перечитал огромное количество форумов и понял, почему так мало людей извлекается акваскейпингом. Многие думают, что это очень сложно и практически невозможно. Сам я считаю аквариумистику одним из интереснейших под, собственно поэтому я и решил снять серию видео по оборудованию, запуску и обслуживанию небольшого аквариума. Ведь стоит придерживаться всего нескольких простых правил и вы с легкостью создадите великолепный пейзаж в своем аквариуме. Как же все-таки создать достойный аквариум? Об этом я расскажу вам в серии своих видео под названием «Aquascape степ бай Step» или по-русски аквариум шаг за шагом. Чтобы не пропустить все самое интересное, подписывайтесь на канал, читайте темы на форумах Аквару, Живая вода и Аквафанат, также вступайте в группу ВКонтакте, Google+, Инстаграм, все подробности, как всегда, будут в описании под видео. Всем удачи, всем пока!